Здравствуйте. Я решил писать ролики о просто математике. У меня есть ролики о серьезной математике и написать о просто математике. о а просто математике одной очень красивой программки, которую я написал. Программка называется генератор теорем. Роликов будет много, может быть очень много. Уж больно программка хороша, Она скачивается, она там есть списание, все нормально, бесплатно. Знаете, что она умеет делать? Она умеет находить теоремы. Например. Сейчас покажу. Найди ко мне теорему Морли. Раз, нашла. Ну, я все расскажу об этом подробнее. Начнем, пожалуй. Забавный разговор у меня остался с одним моим приятелем несколько лет назад. Встречаемся, говорим, говорим, и вдруг он. А ты знаешь, нашли новое доказательство, теоремы Морли. Я, да ну. Говорит, да. Но мысль такая, что математика, конечно, не раньше доказывали эту теорему. Ну, все-таки что лет назад открыли. Но делали это нудно, уныло, без души. А сейчас пришел товарищ Конвей и предложил легкое, воздушное доказательство, простое, совершенно краси красивейшее, новое. Ну-ка, ну-ка, а где ты это прочитал? В кванте. Я даже эту статью прочитал. Ну, что могу сказать? Не то, чтобы там так было прямо это записано. <клес> написано. Но, в принципе, понять так можно. Что ему математики, детское десятилетия ходили, как якие овцы нуждали в потьмах, а пришел товарищ конвей, так конвей преды и порядок наведя. Ну что могу сказать? Что к реальности ни к физической, ни математической, ни обычной данная версия события не имеет отношения никакого, причем никакого от слова совсем, причем еще от слова никогда, и причем от слов вы там что все? Обалдели, что ли? Изложим данный вопрос максимально подробно. Теорема Морли. Дано три сектрисы, Доказать, что треугольник равносторонний. И он называется еще самой красивой теоремой геометрии. Но теорема интересна не только своей красотой, но еще и совершенно странным доказательством. Доказательство настолько необычное, что я решила его оформить в виде художественного рассказа, который якобы со мной когда-то давно произошел. Я здесь в двойных кавычках, естественно, это вы понимаете. Итак, мой рассказ. Веб-рассказ. В 1915 году в городе Верхнеудинске состоялась мавнадцатая Всесоюзная олимпиада по математике среди школьников. Я, скромный ученик математической школы номер два города Москвы, принимал мне участие, прошел отбор и, как водится, все было хорошо. И вот на втором туре, там три задачи. Первый тур я прошел успешно, а втором туре третья задача была как раз теорема Морли. Две звездочки, то есть ужас. Я первые две решил задачи быстро, а потом обхватил голову руками и стал думать, что же делать. По счастью, у меня был очень хороший транспортир. И это меня спасло. Ну что ты несешь? Какой верхний не единство? Что значит хороший транспортир? Ты вообще с головой не дружишь. Когда я без очков и в шапке, это значит, что сейчас выступает мое альтернативное трезвое. Я на самом бухаю, и по меня частенько будет заносить. Альтернативное трезвое эго будет меня на этом осаждать и поправлять. Итак, я задал два вопроса. Что ты несешь и при чем здесь транспортер? Отвечаю на первый вопрос. Я не несу, а творчески сочиняю. Я играю в ролевую игру. Знаешь, что такое ролевая игра? Это живут супруги, 10-20, 10 лет живут, 20 лет, а потом у них что-то не получается в постели. Они что делают? Они играют в ролевую игру. Супруга переодевается в красную шапочку, костюм, а муж супруг надевает маску волка и у них снова замечательный секс. Я делаю то же самое. Я, может, тоже хочу стать молодым, а ждите тебя на 45 лет моложе. Что мне в этом запрещаешь, а? Короче, ответ на второй вопрос. Причем здесь транспортир. Транспортир мне был нужен для того, чтобы нарисовать очень красивый рисунок. А я а его нарисовал, сделать удивительное наблюдение, что вот эти треугольнички, второнобедренные, наверное. Но наблюдение это наблюдение, а схемы-то нет. Как доказывать? Где ее взять-то? И тут вторая удача. Первый транспортир, а это вторая. Дело в том, что в те дремучие 150 е годы, по всем телевизорам шел тогда телеспектакль «Принцесса Турандот». Что есть «Принцесса Турандот?» Сейчас расскажу. В чем там суть? Там Лановой подкатывал к принцессе. Забыл, какая актриса. То ли Сергеева, то ли Борисова. Неважно. Он подкатывает, а она задачка. Он подкатывает, а она к ней задачка. Если не решил, то голову сплечь мгновенно. А решил, хорошо. Решил, снова хорошо. Значит, я, может, и вызову замуж когда-нибудь потом. Так вот, мне очень понравилось, как Лановой там разобрался с одной задачей. И я сумел в точности применить его метод к решению своей задачи. Задачи, решения задачи теоремы Морли. Невероятно, на факт. Давайте я вам все разъясню. Какую проблему поставила принцесса перед Лановым? Дано шесть монет и пять стаканов. Надо поместить 6 монет в пять стаканов, так, чтобы в каждом стакане лежала ровно одна монета. При этом все монеты были израсходованы. Понятно? Понятно. Ну и как он его решает задачи? Он говорит, я беру две монеты, первые, и помещаю их в первый стакан. Все заделали, закричали, заваляли, закричали. Он говорит, временно, временно, они замолчали. Смотрится на первого министра самого, ну, сидел, сидел, наклоняется. Королев говорит, временно можно. А далее? Тр третью монету кидаем во второй стакан. Четвертую монету в третьей. Пятую в четвертую. А шестую, которую мы временно положили в первую, положим в пятую. Все. Шесть монет, пять стаканов. Решение. Я, по счастью, вспомнил этот спектакль и решил прямо применить схему Ланового. Я здесь сказал. А мы предположим, что эти треугольники равнобедренные. Все так закричали, что это предположит. Ты доказываешь, что они равнобедренные? Предположил. Я говорю, временно, временно. Ну, временно, ну давай, временно. Эти треугольники равнобедренные. Значит, этот угол равняется 2 альфа, 2 гамма плюс 60. Правильно? Потому что здесь 2 альфа, 2 бета и 2 гамма. Это 120, 60, 180. Значит, здесь угол 2 альфа плюс 60, здесь угол 2 бета плюс 60. Дальше проведем биссектрисы в двустороннем треугольнике. Это же треугольник равнобедный, значит, это бисектриса. И тогда вот этот угол будет равен 90 плюс угол бета. Посчитайте вот из этого треугольника. Очевидно. А вот этот угол... А вот этот угол будет равен 60 плюс угол бета. И аналогично этот угол будет 60 плюс угол гамма. Этот 60 плюс угол альфа и так далее. А дальше, а дальше у меня, к сожалению, заканчивалось время. Мне надо было сдать листочки. Я написал, что. Смотрите. Вот этот треугольник, в этом треугольнике этот угол тоже ведь определен двумя способами. От, от равен 180 минус гамма минус бета, правильно? И вот из этого угла тоже 180 минус гамма минус бета. Я того, и я говорю, из-за того, что во всех треугольниках ум всех углов равняется 180 градусов, легко проверить. Значит, задача решена. Я к любому треугольнику приделываю эту картинку и говорю, что она отражает истину. Точка. Обращаю внимание на глубокую парадоксальность решений и Ланового, и меня. Лановой начинает с невообразимого. Положим две, положим две монеты в первую чашку. А потом раз, и все легли одни к одному монетки. монетке. Я начинаю тоже абсолютно парадоксально. А при том, что мы уже решили задачу. И потом раз, и снова получается тип-топ. И Лановой одну монету рука в руках заданил. Или там что-то явно нахимичал. Тоже у меня артист. Не свести. читай не нахимично. Между прочим, из всего СССР только три человека у задачи мы же общаемся, там ходим. Это мальчик из Нового Рингуа, я из Москвы. И еще там девочка из Туэль. Да. Ну значит так, жюри оглашает результаты второго тура. Там все по баллам. А значит стоило 8 баллов, а мне за нее дали только 4. Я говорю, ничего, наша еще не вечер. А там потом такая процедура апелляция, То есть ты идешь и доказываешь жюри, на самом деле, что, что я все правильно решил, что вы не правы. Я думаю, пошел на апелляцию, подготовился, сейчас все будет хорошо. Прихожу, ну давай обычно один человек апеллирует, ну максимум двое, а тут вся сидит против меня. Я офигел, так, ничего, наверное, мне приятно, хотят, ну, наверное, приятно поговорить с умным человеком. Смотрят на меня говорят, Васинам Рыки нам понравился ход вашей мысли. Ну и как-то в конце, как-то так и говорю, да, да, там все совершенно очевидно, я просто времени не хватило. Они, да, времени хватило, это конечно, но это бывает. Знаете, рассказ э, мастера Маргарита, когда вы нашли у завхоза за унитазом пачку, пачку долларов. Он это не мои враги подкинули, чеки издевая. Это бывает, они тоже, это бывает. Не совсем поняли как вы будете прикреплять свою конструкцию треугольник со сторонами с углами 3 альфа 3 бета 3 гамма к левостороннему треугольнику объясняйте я говорю ну сначала прямо этот треугольник здесь угол 60 плюс альфа здесь 60 плюс гамма и так далее первый второй третий называет такую звездочку из трех а потом проводим отсюда и отсюда, отсюда откладываем угол гамма отсюда откладываем угол бета они где-то там пересекаются при здесь рассмотрим рассматриваем вот этот треугольник. Это я все дома подготовил. Ну тогда четырехугольник, в этом четырехугольнике тоже углы, эти три угла сумма 180 градусов. Значит, здесь тоже угол 180 градусов, значит это прямая. Значит, ты здесь прямая, и здесь прямая задача решена. Правильно? Ведь правильно, правильно. А сейчас они говорят, нет, возвратимся чуточку-чуточку назад. Ладно, На, отложили в углу чудо бета. Повели две линии, а они у вас не пересеклись. Они параллельны. У вас же нет этой картинки, вы ее рисуете. Что нарисовали в Бэйберду и говорите, что все доказано. Как же так? Я, Я язык прикусил. Думал, думал. Они все смеются довольно и говорят, если за две минуты. Здесь надо сказать совсем немного. Скажите, как надо говорить. Мы засчитаем вам за полный балл. Они скажут и все, так сказать, задача не решена. Я думал, думал, потом говорю, сдаюсь. Надо сказать, не отложили угол гамма, угол бета, а провели вот такую окружность. Ну, то есть, которая касается, из этой точки, то это тоже бессектриса, которая касается и этой линии, и этой. То есть, внешне то же самое, но теперь-то выясняется, что эти обязаны пересечься. Они же оба касаются одной окружности, эти линии. Я, а я дурак! Ну, вот видите, выхожу, что делать? кто смотрел, мне такие, очков дали, ну, очко добавили, мое хорошее поведение. А я идем, обсаливаю девочки из Туы. Ее вообще завязали, а чушь какую-то написал. Там один мальчик из Нового Рингу эту чисто решил, но он потом первое место занял. На этом я завершаю свой выдуманный рассказ о Террие который произошел со мной 45 лет назад. Но только я вообще не понял, причем чем здесь... Я тоже. Единственное, что хотел подчеркнуть, что такая теорема Морли по большому, по большому счету тривиально. Мы предполагаем, что эти треугольники равнобедренны и рисуем все абсолютно углы. А потом декларируем, что эта картинка и есть объективная реальность. А единственное возражение, что будет, если эти линии параллельны, парируется с помощью парируются с помощью этого круга. Мы не откладываем и говорим, а проводим касательные. Они не могут быть параллельны, поскольку не могут быть параллельны. Две прямые касаться одной окружности с одной стороны, быть параллельными не совпадать. Это очевидно. Теперь а доказательстве конвейя Джона Хортона. Вопрос первый. Является ли доказательство конвея чем-то новым по отношению к нашему доказательству? Ответ нет, не является. Доказательство конвей это строго то же самое доказательство, меняется только конец, здесь не рисуется эта окружность, а отражается это сюда, это сюда, потом соединяется и доказается, в общем-то, это, это самая не параллельность двух прямых, только-то и всего. Вопрос второй. Есть ли в доказательстве конвея изюминка? Есть. Но она абсолютно лишняя, абсолютно ненужная. Вопрос третий. Лучше такая ста традиционная или хуже? Хуже как раз на размер этой изюминки Вопрос четвертый. Намного хуже? Нет, не намного. Не может быть то же самое такая ста. Намного хуже. Немножечко. И вопрос какой там пятый? Пятый. Вклад конвейер Джона Хортона в решение теоремы Морлин. Предлагается два вариант. Он также равен нулю или он исчезающий мал? Я думаю, что... Я придерживаюсь первого варианта. но ну, не знаю, может существует существуют какие-нибудь математические мазохисты. Там. А мне нравится доказательства по заборе. Ну, нравится и нравится. Разобрались, разобрались. Знаете, на что бы похожа была эмоционально, сдача теорема Морли на экзамене. По геометрии. Предположим, вы пришли на экзамен, берете, берет там доказательство теорема Морли. Знаете, на что? Ну рассказ вспоминается. Я его сам не читал, просто слушал. То есть это пересказ пересказа. Кто он писал, тоже непонятно. То ли Лимонов, то ли Лимонов. Ну, Мы называть его «Лимонов» в кавычках. В общем, когда он свинтил из Совка, в Нью-Йорк, он устроился там работать таксистом. Ну и как-то раз на него наехали полицейские, повязали, оштрафовали. Ели в тоске. Ну, штраф небольшой, но чувствительный. все равно приятно. Или ты к нему подсел какой-то благообразный такой хрен. Разговорились, оказался комиссар полиции. Ну, пожалуйста, вот такие дела. не поможет ли бесплатным советом? Бесплатно, запросто, давайте ваши бумаги. Взял бумаги, я зажал. А в чем дело? Это обычно такой проституткам присылают. Солисите, значит. Навязывание услуг. А в чем был прикол, что это. В чем... За что его арестовали-то этого самого таксиста? Что он подъехал к... к остановке автобусной остановки взял оттуда клиентов. А этого бери тут который, а ты можешь стоять, а подходить к клиенту не можешь. Это называется солисити. За этим их тоже штрафуют. Ну вот его оштрафовали. Ну, полистал, полистал. Знаешь, значит так, совет первый. Если будешь судиться, бери адвоката, не бери государственного адвоката. Они все нарочно монтируют. Ну там, ты адвокат, тебе если бесплатно, то тебя государство посылает, какую-то копеечку символическую платят. Они это откровенно монтируют, откровенно никого не защищают, и потому что пошли нафиг государство с вашими подачками. Второе. Бери, бери этого... Адвоката на первом заседании не бери. Он согласился, конечно, все же там, там же, каждый, сик, каждый час, там, каждую минуту копейничка падает. А там на первом заседании тебе не дал слово открыть. Ты признаешь себя виновным? Плати штраф, не признаешь в суд. Потом подумал, а ты знаешь что? Скажи-ка вот что. Значит, судья тебя спросят, признаете ли себя виновным? И ставишь, говорит, признаю, но заслуживаю снисхождения. Я посмотрю, как так? Я говорю, да, я забрал людей с автобусной остановки. Но где это было? В Гарлеме. Тут же рядом стали три проститутки. У нас проститутка запрещена. Тут же рядом идет хвырю. Ну ясно, это оружие под, под этим самым. Очевидно, без разрешения. Там торговали героином, там торговали к там драка была, и полицейский. Вместо того, что заниматься делами, докопался ко мне, бедному таксисту имеете сострадание. И получилось все один в один. Там такой судья-мен, господь-бог, так, повеление, слящий, работает со страшной скоростью. Спрашивает Лимона, признаете ли себя виновным? Признаю, но заслуживаю с нисхождением. Как так? Да, я вам взял в единственных столовках, но где-то вы вам карли, Тот тут, наверное, три просилки. Достаточно. Да да. Вы оправдали. Следующее. Так в чем эта, эта ситуация напоминает задачу экзамена? Тут тот же самый ответ. Он спрашивает, как докажите? А вы бах этот рисунок. И как так? Да знаю, знаю, там еще в одном месте надо будет доказать непараллельность не этих линий. Ну хватит, хватит, пять баллов. Следующий. Последний, восьмой раз объясняю. Теорема, чем интересна теорема Мордина? Не просто красотой но тем, что ее вообще не надо доказывать. Я это хотел донести, наверное, не очень хорошо делать. Она решает исключительно усилием воли, обращаясь к ней как к живому человеку. Теорема «я не хочу тебя доказывать». Доказывайся сама. И она раз, сама доказывает. При случае исключительной истории математики. Я других таких примеров.